Вся требуемая техника у нас задействована, подготовлена 100%. Реагенты и песок также 100% на всех 434 километрах федеральных дорог, проходящих по территории Курской области. На сегодняшний день мы можем видеть, что часть техники уже подготовлена, она будет стоять на дежурстве, чтобы в любой момент выйти на дорогу и убрать ледяные осадки или снежные. 115 единиц техники готовы подрядных организаций для работы. Кроме того, в резерве у нас 8 единиц техники, которые мы держим в резерве на чрезвычайные случаи. И заключены с организациями различных форм собственности договора отложенные. На 27 единиц в случае выпадения обильных осадков они будут задействованы также по мере необходимости.